Первый навык – это реализация продукта в руки. Да? То есть, когда мы делаем так, чтобы наш человек, с которым мы поговорили, он купил продукт. Мы же, так, мы же так умеем делать. У нас этот навык есть, он уже отточен. И у большинства из нас, кто закрыл квалификацию лидера, есть устойчивый навык создавать товарооборот. Этот навык, на мой взгляд, самый важный в НСП, ну, потому что иначе как объемы делаются, да? Но есть вторичные незаметные навыки да это как есть вещи которые вот если их нет поначалу не видно но когда эти навыки есть то квалификации в бизнесе становятся очень большие то есть ну, например навык второй это проводить бизнес-встречи. Причем, знаете, почему большинство людей не проводят бизнес-встречи? По какой такой основной причине? Потому что, э, когда я делаю вам предложение пользоваться продуктом, вы соглашаетесь, а когда я вас в бизнес зову, вы мне говорите «Нет, нет». И я обижаюсь на то, что вот эти нехорошие люди, вот эти все, они мне отказывают. И получается, что они, оборот, через бизнес мне не сделают. И у меня такая боль, что… Все мне подряд отказывают. Понимаете? А в каком случае мне не отказывают? Когда они готовы, когда я нормально провожу встречу и так далее. То есть нормально проводить встречу по продукту легче, согласны? Потому что мы делимся своим результатом. А нормально проводить встречу по бизнесу нужна технология. И вот эту технологию нужно изучать. Поэтому самое лучшее – это научиться вместе со своими спонсорами эти встречи проводить. То есть, когда вот есть я и есть мой, клиент, мой потенциальный клиент, кому я даю информацию. И вот э, будем назовем его там новичок, да? новичок. И я позвал новичка на встречу и сам, если я рассказываю, то, как правило, я могу запинаться или долго рассказывать, например, вот своему однокласснику я позвонил, у меня была первая бизнес-презентация, э, я его номер телефона вспомнил в голове, представляете, Насколько мне хотелось людей подписывать. Я вспомнил номер телефона человека, с которым учился в третьем классе. Да, это настолько жадность. Все же думают, что это хорошая память, это обычная жадность. Но он ко мне пришел на три часа. Потому что три часа я говорил. Он через три часа встал, говорит, «Алексей, ты знаешь, ну, я все понял. Мне тяжело, сейчас надо переварить». И ушел. И больше трубки не брал, но потом там, взял через год. Но сам факт, что больше мы с ним не говорили на эту тему. Даже он боялся погружаться, потому что он помнит вот этот вот тяжелый мой э, напор в его сторону. Чтобы более правильно было сделать, я зову новичка и говорю, что я тебя познакомлю с очень интересным человеком, который является предпринимателем и есть тема по бизнесу. Может быть, первично мне бы с ним надо было хотя бы чай попить. Потому что не виделись там сколько-то лет, да? Чай попить, как дела, как дети, жены, собаки, кошки, переезды и так далее, и так далее. И потом я ему рассказываю, что у меня есть уникальный э, человек, на, ну, который тебе даст информацию по бизнесу. И я беру своего спонсора. Спонсор, да? Извините, у меня корявый почерк сегодня. И мой спонсор приходит вместе на эту встречу. И мы втроем, и мы втроем. Три вот этих вот кружочка в каком-то месте, в офисе или это в кафе. Я затыкаю рот, что очень сложно, особенно в начальном этапе, когда прет. Но самое сложное – закрыть рот и себе сказать «заткнись». А, а спонсор в этот момент говорит. Спонсор рассказывает, и я слушаю, как проводит мой наставник встречу, и перенимаю от него фразочки какие-то, идеи, какие-то мысли, смотрю, как он себя ведет, какие примеры приводит, угощает ли продуктом, понимаете, вот эти все вещи надо сечь, ну, то есть, как бы наблюдать за этим. И моя задача здесь быть стажером, то есть, просто обучаться. Но у нас же эго, у нас же эго, мы же самые умные, у меня уже есть, скоро 30, да, все, я теперь самый умный, теперь все. Идите нафиг, я ни у кого не буду учиться, систем маркетинг, э, такая мелочевка, как сам разберусь. И получается, что выше лидера консультанта почти никто не прыгает, кто не начинает нормально обучаться. Лидера консультанта это тысяча, грубо говоря, максимально это 1000 баксов. Большинство людей не прыгают выше э, или не закрываются дирами менеджерами, потому что они необучаемые. Они как вот, ну, еще мой отец так мой, значит, проводить значит, так делал, и, и я так буду делать. То есть не, не учатся вообще, вот как вот по наитию, И получается, что нет изменений, и презентация только в этом ключе. И получается, что чем больше я провожу встреч один, тем больше я разочаровываюсь в людях. Потому что они сволочи отказывают. А, представьте, не, не, ну... Ну, же же я пример приводил, есть мясники, которые, ну, видели, как мясник работает? Обычно белый халат, тут кровь, значит, и мясо. Ну, там, да? А есть мясники, которые а, подвешивают туши и режут ее ножом. А, ну, разделывают, да? Как вы думаете, сколько мясник, который рубит а, топором, раз в день там, или в месяц точит свой топор? каждый день. А человек, который профессионал, режет э, ножом, есть люди, которые не точат по 10-15 лет, потому что они и без сопротивления идут. То есть они режут между жилами и так далее, и так далее. профессиональные мясники. Я не говорю о том, что нам нужно люди, резать между жилами. Понятно, что просто нам навык проведения презентации нужен такой, при котором нет сопротивления. А как он появится, если мы этого не делаем? Согласны? То есть он не появится сам по себе. И получается, что вот этот навык надо делать с самого начала, даже если он не получается. То есть вот у меня не получается, все равно делаем. Как ребенок учится ходить? Точно так же. Не получается, встает, идет. Вот здесь также Ребенок уже не получает товарооборот за то, что ходит. То есть нам нужно вот этот же интерес, вот этот навык тоже приобрести. Вот если мы этого не научимся то, я говорю, потенциал – это 1000 долларов дохода. Выше – это, ну, просто если вам там, знаете, ворони Бог послал кусочек сыра». Слышали фразу? Mm -hmm. Но, вот если случайно кого-то там пришлет какого-то человека, который будет сам шевелиться, тогда человек больше будет. А так, скорее всего, вот медиа – это потолок. вот Если хотите быть ближе к директору и выше, то постоянное обучение и желательно вместе со спонсором как эти встречи проводить, как себя заткнуть. Тоже, кстати, вопрос. Я, например, не мог себя заткнуть. Я все время говорил. Я все время говорил, говорил, ну как сейчас. Только сейчас вы подготовленные, а я говорил неподготовленным людям. Третий навык ⁇ это проводить мероприятия. Вот у вас, в принципе, очень правильно все организовано, что каждый должен выступать. И вот на мероприятии, которое будет турец... ну, турецкое, сделано в, в серии. Чем больше людей активно участвует, тем больше те, кто участвует, вырастут. Потому что вы за это не зарабатываете деньги, но вы за это зарабатываете навык проводить мероприятия. Отвечать каждый за что-то свое. Кто-то за билеты, кто-то за встречу людей, кто-то за собирание денег, кто-то за подарочки, например, какие-то там людям нужно там бейджики повесить, всем улыбнуться. Вот, например, элементарно приходит новый человек, а мы же все бесплатно работаем. Ну, идеи, все идейные. И вот я решил всех встречать и проверять билеты, да, ну, например. И у меня кислая рожа, как обычно, и приходит, есть билет, нет билета. Человек говорит, да я, у меня у спонсора билет, бывает же такое, моего наставника билет. Я говорю, ну, ждите спонсора, и, например, 40 минут лекции может уже пройти, и моя кислая рожа человеку испортит настроение, понимаете? То есть вот это, эти же важные моменты. То есть нам нужно работать на общее дело, также, как будто мы за ним, с, с него зарабатываем миллион, но мы же обычно, мы чужой человек, да, и плевать на него, бывает же такое? А то, что нужно лишь его встретить, то, что нужно относиться к нему как а, к клиенту, как к своему родному клиенту, то, что спросить, а кто у вас спонсор, а давайте ему напишем, не могу вас пустить. Выборят. Ну, пошутить как-нибудь так и так далее. Люди э, ну, воспримут это с позитивом, потому что вот этот момент очень важен. Поэтому проводить мероприятие – это навык, при котором вы становитесь уважаемым человеком. Если вы выступаете на сцене, то вас э, даже гости, которые к вам приходят, начинают воспринимать лучше. Э, я видел ситуацию, когда вот у меня одна в структуре девочка есть, она проводила первую презентацию вот так, спиной. сидела 50 человек, и она так стесняясь, проводила, волновалась, говорила «туда». Значит, и было два человека с опытом в сетевом маркетинге, которые сидели в зале. Представляете? Кто-то начал в зале фыркать, эти двое новичков сказали Тихо, человек первый раз на сцене, давайте дослушаем. И они потом двое подписались. Просто потому, что они уважали человека за смелость на сцене. Сейчас девочка директор-ассистент. Э, ну, то есть я к тому, что на, казалось бы, да, вот она волновалась, вот ей было страшно, но вот она вот проводила, проводила, вот это. Да, ну, то есть человек, человек навык э, этот прокачал. Вот вопрос, кто из нас какие навыки сейчас прокачает, да? То есть надо как можно быстрее, вот если, например, э, не приходят у вас новички в зал, надо постараться сделать так, чтобы вы могли поработать чтобы вы могли поделиться чем-то своим. Подготовьте тему какую-то, да, то есть, ну, в общем чате, чтобы вы могли тоже какой-то новой своей темой поделиться. То есть, я, например, ну, то, что у нас было какие-то там сжатые вещи э, с Москвы, да, но основное то, что вот мысль, которые, допустим, Дима Трощенко говорил, да, то есть, что если вы уже прокачались как спонсор, то надо как можно быстрее прокачать своих новичков вкладывая в них силу, энергию, время, там, вместе видеозаписи делать, там, ну и так далее, и так далее, в том числе и деньги. Вот об этом было очень много уделено внимания. Значит, что мне кажется основным, что я еще вижу, это вот навык, это хорошо у директоров уже, уже есть, у многих из нас, вот Ассель молодец, тоже сказал, что я отправляем и не ну как бы не расстраиваясь, что они отказывают, да? То есть вот этот вот э, реакция на отказ это в принципе самое основное в нашем бизнесе, потому что люди ломаются на реакции по бизнесу и начинают только баночки продавать. Люди ломаются на реакции по баночкам и перестают вообще вынос бить, понимаете? То есть такие. А вот вот реакция на отказ это э, ну знаете, сказать, что я радуюсь отказом. Но я знаете, когда радуюсь отказом? Когда ко мне приходит человек есть на колках, у него два зуба, он в офис приходит и спрашивает, что это ты Я понимаю, что какой-нибудь там уголовник, я рад, если он мне откажет. Ну, бывает же, люди случайно приходят в бизнес, и тогда я, в принципе, рад ну провести презентацию, объяснить, что баночки надо продавать, там, тяжелая работа в основном женщины, они там непонятные, вот, ну, через год там, может, 30 тысяч будешь зарабатывать, там, ну, в смысле 500 баксов, то есть я человеку э -э -э, жизнь своей презентации. Но в этом случае я буду радоваться, если мне отказали. Но в остальных случаях только нормально будет радоваться. Согласны? То есть мы же надеемся на человека. Я надеюсь, что... Расскажу вам, а вы кивнете и скажете, да, Алексей, я всю жизнь ждала хлорофилл Всю жизнь. Ну мне же так хоть я для этого и стараюсь, да? А тут она мне откажет, да, и я... А вот... И вот самое важное, почему люди подключаются, знаете почему? Потому что, когда они вам говорят «нет», вы не продолжаете их уговаривать и не, не, не падаете духом. Потому что они думают, а, человек не расстроился. Значит, в этом бизнесе не обязательно расстраиваться. Смысл в том, что расстраиваться не обязательно. Мы информацию дали, а, и максимально нейтральная реакция на, на отказ приведет нам человека, потому что человек подумает, ну если расстраивается. Я тоже не пойду в этот бизнес никогда. Потому что у меня на своей работе расстройство хватает. Понимаете, что люди думают? И они видят этот бизнес как работу, как недостатки. И они по нам это видят. А она говорит, следующий. Хорошо, через год тебе обращусь. Ок, через год? Хотя бы через полгода. То есть я уже начну уговаривать со временем. Поэтому вот это надо тренировать. Это тренируется регулярными предложениями. То есть чем большему количеству людей мы делаем предложения, тем больше у нас... Ну, скажем так, адекватная реакция на отказ. Вот, вот это то, чем хотелось сегодня поделиться.